Для приготовления будущих безы мне понадобится швейцарская меренга. Она мне уже готова. Подробный рецепт у меня есть на канале. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Значит, Я себе от руки нарисовала эскиз небольшой такой. Что у меня где должно быть и какого цвета. Подготовила пергамент вот с таким кругом. Я буду использовать насадки. В данном случае закрытая звезда на 8 лучей. Закрытая звезда на 5 лучей. Это средние насадки, номеров у них нет. Это маленькая насадка номер 22, открытая звезда. И вот такая круглая насадка с треугольничком вырезанным. В принципе, насадки могут быть абсолютно любыми. В дальнейшем вы убедитесь, что можно использовать абсолютно что угодно. Также заменять, еще раз повторюсь, это средние насадки, есть маленькие и крупные. Я покажу, вот это вот крупная насадка, средняя и маленькая. Я буду средние использовать. Я знаю, что в России многие пользуются фирмой Вилтон. Там все пронумерованы насадки, то есть... Честно говоря, это не имеет значения сейчас в данном случае, поэтому используйте то, что у вас есть. Я покупала на сайте Алиэкспресс. Либо у нас в кондитерских магазинах, они также не пронумерованы. И вот у меня набор из 24 штук насадки, они также не пронумерованы. Вот эти дополнительно имеют номер, однако это тоже вилами по воде. Буду окрашивать гелевыми водорастворимыми красителями. Это российские топ-декор, очень классный, мне нравится. И вот у меня есть розовый Америкалор, вот такого плана. Для начала мне необходимо 4 цвета. Я окрашу буквально по 2 столовые ложки меренги. Желтый, красный, бирюзовый и розовый. Меренгу до конца не промешиваю. Заполняю кондитерские мешки. Беру поворотный столик, пергамент. Здесь размер у меня 12 на 12, кружочек, соответственно, меньше. Я буду просто ориентироваться на него, но не факт, что он будет именно такого маленького размера. И сейчас просто по кругу отсаживаю меренгу понадобится небольшой кусочек атласной ленты Я убрала сразу на противень и на ней уже буду доделывать веночек сейчас сразу вставлю ленточку обязательно в меренгу иначе она у вас вылетит потом ну, ее можно и не делать в принципе как хотите по вашему желанию у меня такое желание сегодня есть и узор может быть абсолютно также любым Такой косичкой. С предыдущих мешков у меня осталась меренга. Я с ней пока ничего не делаю. Оставляю так. Она мне еще пригодится. Оставшуюся меренгу я удалила из пакетиков. Оставила только желтую, на всякий случай. Это называется как сэкономить. Дальше вот в эту часть добавлю еще меренги, Я крашу ее в нужный мне цвет. Данную розовую и красную окрашу в ярко-красный цвет для шапочки. Там, где была у меня бирюзовая меренга, я добавила белой и синего красителя. Гелевого. Вот так перемешала. Теперь заполняю серединки. Красную меренгу поместила в кондитерский мешок и рисую шапочку. Мне понадобится средняя насадка травка. Добавляю сюда голубого красителя, до конца не промешиваю. Поместила в кондитерский мешок. Часть белой меренги поместила в пакетик, обрезанный уголок буквально 0,5 мм. И на всех рисую глазки и вот эту мордашку. Оформляю шапочку. С помощью насадки для хризантемы, вот такая, например, на сантиметровая, я сделаю ушки из того крема, который у меня остался синий после отсадки шерсти. Остатки синего вот и красного я окрашу в черный цвет. Дорисую глазки, носики. И усы сделаю тоже с черными меренги. Немного блеска придам с помощью такого розового кондурина. Здесь у меня простая бутылочка от перекиси водорода. Можно купить в кондитерском магазине, а также на сайте Алиэкспресс. Таким же образом буду использовать вот такой голубой кондурин и в эту же бутылочку. Путем нажатия кондурин распыляется и придает очень красивый блеск. Оставшуюся меренгу поместила в кондитерский мешок. Отправляю сушиться в духовку. У меня приоткрыта дверца при температуре примерно 60-80 градусов на полтора-два часа. У меня прошло 2 часа, без высохла. Маленькое сухое. Покажу в разломе. Большие тигрята также высохли. Посмотрите, как переливается кондурин, Очень красиво. Блестит празднично. И очень хорошо отходит от пергамента. Рекомендую сушить на пергаменте, так как он хорошо отстает. Сироп нигде не выделился, ничего не потрескалось. В принципе, все классно. Вот такие тигрята получились. Тематические к Новому году. Кому идея понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!